Злак России встанет гордо солдат, жизнь себя не жалея, бой, идет. русский брат, нас уже окружили, нас продали, свои НАТО-базы, пустили, как продажные псы, и своих же бомбили, кровь детей и людей, и о чести забыли рот отцов матерей. Русские люди, никто не отступит, Россия родная земля. Под градом снарядов жизни солдатов Гордится вами страна Наша Россия, дай Бог вам силы Вы наша стена Солдаты России, офицеры и сила Нам Родина Богом дана За Россию и земли, что отцами даны Уходят из жизни родные сыны кто за родину стоя, умирает сейчас Не дождутся их мамы, жизнь отдали за нас Вам спасибо, родные, будем помнить всегда И пусть армию нашу Бог хранит небеса Русские люди никто не отступит Россия родная земля Под градом снарядов жизни солдат Дай Бог вам силы Вы наша стена Солдаты России Офицеры и сила Нам Родина Богом дана До земли наш поклон Офицерам, солдатам И тем, кто в бою Мы вас ждем Братья дома Чтоб вернулись живыми В семью И когда-то мы знаем, мы спасем свой народ. Украина родная, пусть теперь заживет мирным небом, единой великой страной, православной России, земли от предков родной до земли.